Всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики, с вами Данил Яценко. Сегодня будем проходить босса Ассасина в 2018 году. По самой легкой тактике нам потребуется один персонаж. Раз таракон дракон у меня, Шлем огня и леднящий молот. Дракон имеет преимущество на той карте, где ассасин Шлем огня, чтобы травить, вампиризм Леднящий молот, чтобы был Крит Урон и тоже вампиризм небольшой. Еще бонус включение небольшой есть. Вот такие шапки-артефакты берите. Если у вас нету таких шапок-артефактов, то берите похожие. Советую призрачный ворон. Вот у меня легендарный, можно даже его поставить, но я не буду ставить, не хочу. По привычке прохожу сюда этой шапкой. Она пизжа немножко. вот Легендарный плащий топор можете взять, ну, либо другой, какой у вас есть, я не знаю, какой у вас есть. Мечерки-демона можете взять, не знаю, там, вменный посох даже можете взять. Вот, зубастый меч берите, если вас нету вот, но я прохожу потому что у меня есть такие артефакты хорошие шапки, прохожу таким персом а тактика она в принципе, на любого перса одинаковая вот поехали, поехали а, сначала, подождите ладно, не важно так скажу уже во время боя скажу короче есть я проводил в группе свой опрос, какой для вас босс Легче, алхимик или ассасин. Ссылочка на прост будет в описании под видео. Пожалуйста, проголосуйте. Очень интересно узнать ваше мнение. Для меня лично сейчас босс ассасин легче, а раньше был босс алхимик легче. Потому что я ассасина плохо умел проходить, а алхимика хорошо умел проходить. Но сейчас, когда я научился проходить ассасина хорошо с первого раза, для меня стал босс ассасин легче, чем алхимик. Потому что ассасин, ну он быстрее проходит, во-первых, во-вторых он менее шаровой, потому что алхимик в конце может дать два раза э, свои душеметы, вот. А чем меньше хп у алхимика, тем он, как бы, во-первых, шанс большой, то что он их использует, во-вторых, э, ну, чем меньше хп у алхимика, тем он, они больше снимают, поэтому для меня син легче в плане прохождения, вот. И у этого босса, Три этапа прохождения, ну даже четыре можно сказать. То есть надо первый раз это травим его и ждем, пока яд действует, пока он там заюзывает токсин свой. Второй этап снова травим его, третий этап тоже травим, и четвертый этап это якорь, кова, перчатка и два раза газовую. Ну я типа разделяю так, на четыре этапа прохождения этого босса. Ставлю бинку вот так вот, здесь вот, о, о, я уже поставил ее, да? Что я говорю очень много так чтобы нам сверху травить его в общем вот. сверху вы травите его да а снизу вы будете травить он вас будет скорее всего уронить там ножечки пусть свои короче нельзя с ним в ближний бой вы все знаете то, что ближний бой со ассасином как бы нельзя вступать ну можно конечно если у вас там стоит печатка, допустим напустим нежелательно конечно поэтому сверху я начал и встаем вот тут вот Ждем, пока я действует. Надо было, конечно, отсюда уйти. Ладно, неважно. Вот. Видите, я встал тут. Но я встал хорошо. Просто надо было попозже все вставать. Не сейчас, Сейчас пока что рано было вставать туда. Надо было попозже, не сейчас. Но ничего страшного, это не влияет, в принципе, на прохождение. Вот, я встал туда, потому что, видите, если бы встал даже вот, вот так вот, встал бы над ним то все осколки бы все ножи полетели бы в меня наверх как бы и меня бы убили просто-напросто надо вставать в таких местах где немножко наклонность такая имеется или где какой-то обрыв есть чтобы если у вас скинет допустим то ничего страшного не будет осколки полетят мимо ну, ножи его полетят мимо все вот, поэтому вот так встаем берем токсин и кидаем блокиратор я стараюсь максимально подробно объяснить потому что очень хочу чтобы вы знали принцип здесь смотрите можно стоять два раза два хода стоять можно тут потому что если через два хода у нас скинет вот сюда то дальше уже смысла не будет стоять тут у нас будет сильно уронить уже поэтому ну ждем он бывает там вообще не используется протокол бывает постоянно использует там уже как повезет Вот, он даже не юзал токсин еще вот видите, скидывает вниз. Да, скинул вниз, в принципе. Но ничего страшного. Тут как бы на два хода хватает это место. Если, конечно, он используется про атаку. А если без суператаки, то надолго хватает места. Боремся вот сюда. Это третье место. О, третье место такое. Первое было вот здесь. Второе было вот тут, вот где блок. И третье это вот сюда уже уходим, когда уже там нету. Некуда вставать, да. Вот, он уже, яд пропал. Теперь надо его еще раз затравить. Уже второй этап пошел. Так, торсиночек я уже брал, да? Но токсин уже пропал. да? Или нет? Или не брал? Брал. Травлю, это уже второй этап. И смотрите, можно встать вот сюда. Можно встать вот сюда. Тут вообще три места вот сюда, и два раза вот туда можно вставать. Если вы знаете как примерно. Ну, а сейчас покажу. Ну вот сюда встаю. Пока что тут можно вставать. Хотя место опасное, пацаны. Знаете почему опасное? Сейчас я вам покажу. И сейчас он атаку использует. О, да, он не использовал. Если бы он использовал, то я бы скорее всего проиграл бой. Знаете почему? Потому что супер атака бы меня откинула вот сюда. Вот. Я бы упал куда-то примерно вот сюда. А тут видите, карта открытая. Он бы просто меня добил. Поэтому когда вы тут встаете... Надо вот так немножко балочку ставить, чтобы он нас не скидывал вниз вот сюда. Такое бывает, пацаны, такое бывает, как бы, это, конечно, не, не всегда бывает такой случай, но у меня такое было один раз уже. Кидаем блок, а, балочку поставлю, чтобы ничего не произошло, чтобы, ну, даже примерно вот так вот балочку поставлю, вот, и кидаю блок, ну, примерно вот сюда, примерно, пацаны. Он еще даже не юзал, он травится, кстати, он травится. Так, ну, я стою тут, пока что тут безопасно, вроде, более-менее. Токсин я брал, так, фриз пока что, не знаю, брать, не брать. Перчу пока что еще рано брать. Могу взять стазис, почему бы и нет стазис. Потому что, мне кажется, сейчас он будет нас уронить и чтобы сэкономить хп. Я использовал стазис, ну, блин, стазисом. Он... Зря, конечно, использовал его, но кто мог знать, что он будет бить снайперки, простой ход еще к тому же. Ладно, остаюсь тут, еще один ход. Токсин он не берет, скорее всего, он в конце возьмет его. Вот, видите, нормально, остал, балочка спасла меня. Хотя я мог просто упасть даже на этот куст, там тоже безопасно, но я мог вот сюда просто провалиться и меня добил бы берем перевязку, конечно же если у вас нет перевязки токсина то запаситесь, иначе вы не пройдете этого босса Ну, пройдете может быть с меньшим, вероятно, с меньшим вот очень плохо то что ребята он не брал токсин очень плохо, я сейчас хочу газ дать ему но газ я дать не могу потому что он может токсин использовать еще и перевязку к тому же Ну, перевязку мы сейчас, блок стоит еще поэтому сейчас пока блок стоит я Беру сейчас и даю якорь, кувалду. И охранника поставил. Охранника, чтобы он не телепортировался. Я еще не объяснил, как вставать правильно. О, таксин он взял. Это очень плохо, пацаны. Таксин это очень плохо, то, что он взял сейчас. Наверное, я душеметы использую просто. Тупо душеметы. Они его травят немножко, ну, пока так все не действуют, они, конечно, не работают. Я. Все. Ну, пока тут стоим. Э, как вставать правильно, ребята? Как вставать? Чтобы вы знали. Многие не умеют вставать правильно. Без использования охранника можно спокойно охранники эти экономить. Даже без них можно вставать. Э, когда у вас, смотрите. Вот место открытое, допустим. Место открытое. Я вам покажу просто на примере. Здесь он может телепортироваться к нам с обоих сторон. Но когда персонаж повернут лицом, короче, перед ним открытая местность, короче, перед, перед, перед персом он не может вставать телепортироваться. А он может сзади, он сзади только телепортируется. Но если бы сзади была закрытая карта, ну, ограниченный, короче, рельеф карты, то он бы просто не смог бы телепортироваться. Спереди он не может, сзади он тоже не может, если карта есть. Поэтому вот так вот. Но если карты нету, ни, ни сзади, ни спереди, то ставьте охранника, конечно. Но нужно создавать такие места, где карта, конечно же, ограничена. Чтобы охранник экономить. Чтобы можно было спиной повернуться к нему и все. Ну и точнее, к карте. И тогда он ничего не сделает вам. Надеюсь, вы поняли. Так. Ждем пока что, ждем, у меня мало хп, я беру фриз, чтобы пополнить ХП шучку. Вот сейчас такой момент, ребята, непонятно что мне сейчас делать, потому что я не уверен просто сейчас немножко в своих силах. Надо его скинуть вниз, чтобы я мог дать газовую, и надо ставить перчатку уже. Так, скидываем вниз. Надеюсь, я его сейчас нормально скину. Хорошо, я его скинул. Хорошо. А, теперь надо газ дать ему. Знаете, в чем прикол? То, что перча плохо сработает. Я вообще сейчас ничего не могу сделать. Я знаете, что сделаю сейчас? Я ставлю охранника. Вот сюда. И даю кувалду. Вот так вот. Обычно он всегда наверх телепортируется, когда его тут бьешь снизу. Наверх он всегда телепортируется, так что не сомневайтесь. Что... Хотя я не знаю точно, но у меня такого не было ни разу, чтобы он телепортировался рядом со мной. Никогда не было. Именно он туда телепортируется, сюда. И у нас перча есть еще. Даже может без перча пройду. Усложню так себе прохождение. Давайте без перча пройду. что я хочу сэкономить перчу. Чтобы было... Интереснее. Вот. Хотя, конечно же, в идеале нужно ставить перчатку, когда вы им кидаете газ ему. Надо ставить ее так, поближе к нему ставьте себя перчатку. Если вы ставите около себя перчатку. А, ассасин, короче, кидает ножички, он кидает. Пока они летят, короче, они не, не меняют траекторию, короче. В общем, сложность это. Ну, думаю, вы поняли, о чем я говорю. Ну, он, конечно, будет уворачиваться, он сюда уворачивается в конце. Ну, по идее, там на Изи пройдем. Главное, чтобы он нас не зауронил, как бы никак. Атомку ставим бесполезно на него. Все равно сейчас Вот сейчас я просто я не знаю, пацаны, даже отсюда уйду. Я отсюда уйду. Потому что не знаю, кто тут безопасно, мне кажется, тут будет много, чем там. И просто сейчас эти... напал запущу. Ну и дальше уже там на Изи добью его. В принципе, потому что на изи добивается он, а он за ну это плохо, пацаны, то есть уже не на изи, уже еще два хода потребуется на него потратить. Но пока что видите, я мог, конечно, поставить перчатку уже, но я не буду ставить ее, я себе усложняю чуть прохождение, будем проходить без перчатки даже. Ну вот, знаете, что сделаю сейчас я? Ставлю тут охранника, если у меня есть еще охранник. Нет охранника, у меня несколько больше. Минку ставлю ледяную и обычно минку там поставлю сейчас. Ухожу, чтобы зауронить хоть как-то его. Тут стою. Вот и беру минку, переношу к нему, чтобы зауронить его немножко. Уворот еще, блядь, бесит меня у ворот. Ну и все, опять у ворот. Заребал. Какой же ты везучий, а, гондон. Так, очень рискованно, конечно, еще добивать и выйти. Очень рискованно. Поэтому надо еще что-то сделать. Допустим, вертолет. А то сейчас будет уворот еще какой-то в конце. Тоже не хочется мне, чтобы он уворачивался в конце еще. И из обряда просто проиграть. тупые из обряда. Не рискуйте, не рискуйте. Лучше немножко подоронить его. 44 хп. Опять я не уверен, пацаны. Опять я не уверен, добью его или нет. Там надо очень, очень аккуратно добивать его. Сейчас он вернется просто. вернется и упадет на низ, короче. Я его не убью. Очень опасно. Очень, пацаны, опасно сейчас добивать его идти. Но... Я могу, знаете, как добить его? Газовый. Тут просто газовую кинуть его. Газовая стабильность значит... Даже без уворота. Так, просто газ. И еще, допустим, даже я убегу. Убегаем, убегаем. Как можно дальше. Ну вот и все. Даже без перчи, ребят. Даже без перчи просли. Вот такое прохождение, ребята. Ставьте лайки. Надеюсь, я все объяснил. С этим боссом проблем никого не должно возникнуть. никогда больше. Потому что, мне кажется, самая легкая, подробная тактика на него. Одним персом, без мелких зомбаков. Вот. Такая тактика. Шапка Ассасина тоже нормальная, в принципе, нормальная. Но, сейчас она уже не в моде. Она хорошая шапка, но она не в моде уже, ребята. Ей уже, думаю, никто бегать не будет. Хотя у нее есть ворот, вампиризм, урон к яду. Она в каком-то смысле даже заменяет немножко шлем огня. Но зачем проходить Ассасина каждый день, если у вас есть шлем огня уже? Давайте сравним ну да у него у нее нет урон к огню это минус чуть меньше хп у нее атака чуть больше но это у мне жестокий если бы легендарный был бы еще было пишем бы. шанса ворота есть у легендарного шлема огня тоже есть шанса ворота а вампиризм у нее такой же в принципе ну в принципе две одинаковые похожие шапки да ну не похоже Шлем огня чуть он по даже похуже будет нет, получше все-таки да. Все. Спасибо за просмотр. Голосуйте в вопросике, какой для вас будет легче. Вот. Ссылочка на вопрос в описании под видео. Всем пока.